Всем привет! Во время извержения вулкана иногда можно наблюдать удивительное явление под названием грязная гроза. Из-за столкновения больших электрических потенциалов, находящихся в золее вулканических газах, в облаке пепла образуются молнии, которые никак не связаны с обычной грозой. Кажется, этот парень тоже побывал в лаборатории с пауками в корпорации Аскорб. Тот момент, когда официант в ресторане сказал, что они используют только самые свежие продукты. Оказывается, щиты могут быть сделаны не только из твердых материалов. Во время учений этот пожарный использует водяной щит, чтобы подойти к огнемету и его перекрыть. В стрельбе из лука Леголас окажется новичком по сравнению с этим парнем. Вот почему нельзя выбрасывать мусор в жерло вулкана. Представьте, какая будет реакция, если вывалить туда хотя бы один мусоровоз. Во время спуска людей по большой винтовой лестнице создается оптическая иллюзия, из-за которой кажется, что она вращается вместе с ними. В 1983 году спортсмен Рик Чарльз установил мировой рекорд по прыжкам в воду с невероятной высоты. Он прыгнул в воду с 52 метров, при этом остался целый и невредим, что равносильно прыжку 17 этажа обычного жилого дома. Настоящие герои не носят плащи. А вот еще одно видео, которое доказывает, что Япония находится на шаг впереди в развитии технологий. Во время пандемии сотрудникам магазина разрешили работать из дома, управляя роботами с помощью технологии виртуальной реальности. Если вас преследует касатка, то не надейтесь от нее сбежать на обычной моторной лодке. Если, конечно, на ней не установлен V-образный двигатель, как у этих парней. Говорят, если лечь на спину перед Эмо и шевелить ногами, как на велосипеде, то это приманивает птицу. Как это работает, никто не знает, но если вы когда-то встретите птичку Эма, обязательно попробуйте. Оказывается, при помощи стабилизации камеры можно зафиксировать даже вращение земли. Кто сказал, что Супермена не существует? На самом деле это термоплитки, состоящие из волокон кварцевого стекла, которые обеспечивают защиту космического челнока во время взлета и выхода на орбиту. При их изготовлении температура блоков достигает 1200 градусов по Цельсию, но благодаря низкой теплоотдаче материала их можно взять голыми руками. Пиши в комментариях, если бы хотел попробовать взять такой кубик в руки. Вы когда-нибудь видели, как ест крот? Оператор этого видео поймал крота на дачном участке и решил его покормить. Держи. современная наука дошла до такого уровня что даже воду из лужи можно теперь превратить в питьевую This is a filthy... It out with the there. Чтобы в вашей любимой игре персонажи казались более живыми, их роли специально исполняют настоящие актеры. Кажется, это самое залипательное видео, которое я видел за последнее время. Просто представьте, как долго тянется рабочий день у этого парня. Такие оригинальные часы можно встретить в аэропорту Амстердама. И это не настоящий человек, как вы могли подумать, а просто цифровая запись. Не забывайте уделять особое внимание тормозам на своем автомобиле. Вот как выглядит торможение на скорости 400 км в час. Если вы думали, что ваши украшения достаточно чистые, то вы явно ошибались. Когда ты оказался счастливчиком по жизни? Пиши в комментариях, какие моменты тебе понравились больше всего. А также не забудь поставить лайк и подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.